Доброе утро, вы на канале NB Фитнес и с вами я, Бофф Наталья. Сегодня у нас утренняя гимнастика в лесу, просыпаемся. Итак, начинаем. Ставим ноги на ширине плеч, развернуты плечи, спина прямая, живот подтянут. Делаем глубокий вдох, набираем полную грудную клетку, вытягиваемся головой руками и на выдох расслабились. Снова глубокий-глубокий вдох. Набираем полную грудную клетку. Подтянулись головой руками. На выдох. Расслабились. И снова делаем глубокий вдох. Оставляем руки вверху. Удерживая таз на месте. На выдох поворачиваем корпус в одну сторону. На вдох. Прямо. На выдох втягивая живот разворачиваем в другую. Вдох. Снова выдох. Вдох. И еще выдох. Вдох, разводим руки в стороны, делая глубокий вдох, отводим руки назад и на выдох, руками тянемся вперед, округленной спиной назад, набираем полную грудную клетку, вдох и потянулись, выдох, еще набираем полную грудную клетку, вдох. Выдох. Отводим руки как можно больше назад. Вдох. И вперед. Выдох. Разводим руки в стороны. Ноги ставим чуть шире. Делаем глубокий вдох. Вытягиваем руки с плечевых суставов. На выдох. Делаем наклон в сторону. Рукой тянемся до колена. Затем верхней рукой потянулись вперед, сделали вдох. На выдох рука в потолок. И поднимаемся в исходное положение. Снова сделали вдох. На выдох. До колена потянулись рукой. Снова вдох рукой вперед, выдох рука в потолок и вдох поднимаемся. Снова наклон, выдох, потянулись рукой вдох. Снова вверх, выдох, подъем вдох. И еще наклон, выдох. Потянулись рукой, вдох. Вверх, выдох. Подъем, вдох. Поднимаем руки вверх, соединяем над головой. Удерживая таз на месте, даже слегка коленки. Сгибаем мягкие ноги. Опускаемся в одну сторону. Подаем корпус вперед. В другую. Назад. И возвращаемся вправо. Снова вперед. В сторону. Назад. Браво, Хорошо. Возвращаемся в исходное положение. То же самое. Наклон влево. Подаем корпус вперед, в сторону, назад, влево и еще вперед, в сторону, назад, влево. В исходное положение делаем глубокий вдох, на выдох руки на коленки. Округленной спиной потянулись. Сделали глубокий-глубокий вдох. Набираем полные легкие воздуха. Затем на выдох. Вытягиваясь через вперед, делаем прогиб. Снова набираем полные легкие. Раскрываем их до конца. должно быть ощущение, что спина аж до поясницы набирается воздухом. Затем на выдох вытягиваемся. И еще делаем глубокий-глубокий вдох. И через вперед вытягиваемся. Выдох. Хорошо. Остаемся в нейтральном положении, делаем глубокий вдох, набираем полные-полные легкие, полностью набираем себя воздухом, затем резкий выдох, длинный выдох через рот. В этом положении не втягивая. Воздух в себя, только живот втянулись, сделали вакуум живота и удерживаем положение, раз, держим два, держим три, четыре, еще удерживаем пять, держим шесть, семь, восемь, девять, десять, еще стоим, десять, девять, восемь, семь, не дыша, шесть, пять, еще четыре, три, два, один, делаем глубокий вдох, и поднимаемся вверх, выравниваемся, подышали, восстановили дыхание, вдох-выдох, хорошо, и еще один раз также ставим руки на колени, снова глубокий-глубокий вдох через нос, набираем полные легкие, раскрываем их до конца, затем резкий длинный выдох через рот. Утягиваем только живот, не дышим. Округляем слегка спину. Подтягиваем пупок. Подтягиваем желудок под ребра и удерживаем положение. Раз, держим. Два, не дышим. Три, четыре, удерживаем. Пять, еще втягиваем живот. Шесть, все в себя. Семь, восемь, девять, десять. Еще удерживаем. Десять, девять, не дышим. Восемь, семь, шесть, пять, четыре три два один и снова вдох через нос и постепенно поднимаемся вверх разворачиваем плечи снова дышим вдох выдох вдох выдох восстанавливаем дыхание еще вдох выдох хорошо теперь к этому же дыханию и вакууму живота добавляем одно упражнение наклон в сторону снова легкий присед руки в упор на колени в этом положении делаем глубокий-глубокий вдох через нос, округляя спину, набираем полный легкий воздух, затем протяжный резкий выдох через рот, втягиваем живот, не дышим, без воздуха остаемся, хорошо приподнимаемся. Одна рука остается в упор на бедро, вторую вытягиваем в сторону. Живот также втягиваем в себя и удерживаем положение. Не дышим. Задерживаем дыхание. Раз. Держим. Два. Держим. Три. Четыре. Удерживаем. Пять. Живот в себя. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Еще стоим. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Не дышим. Четыре. Живот в себя. Три, два. Один. Опускаем руку. Набираем полную грудную клетку. Подышали. Восстанавливаем дыхание. Дышим. Хорошо. У каждого может быть свой темп. Может быть легкое головокружение от насыщения воздуха. Хорошо. И еще один подход. Делаем все то же самое в другую сторону. Легкий присед, руки в упор на колени. Снова делаем глубокий-глубокий вдох через нос. Вдох, вдох, вдох. Набираем полные легкие, раскрываем их до конца. Затем на выдох через рот резкий выдох. Втягиваем живот. Не дышим. Подтягиваем пупок, желудок под ребра. Приподнимаемся. Одна рука остается на бедре. Правую выводим в сторону. И удерживаем положение. Раз. Не дышим. Два. Удерживаем. Три. Живот втягиваем себя. Четыре. Держим. Пять. Еще шесть. Стоим. Семь. Восемь. Девять. Десять. Еще держим. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. 5. Еще немного четыре. Три, два, один. Опускаем руку. Делаем глубокий-глубокий вдох. Поднимаемся вверх. Выдох. Подышали. Восстанавливаем дыхание. Вдох. Выдох. Снова вдох. Выдох. И еще вдох. Выдох. Хорошо. Руками делаем вдох. Вытягиваемся как можно больше вверх. На выдох, разворачиваемся влево, руки за спиной. хорошо. Правая нога пяткой прижата к полу, стопа правой ноги направлена четко вперед. Делаем глубокий вдох, руки собираем над головой, живот втягиваем в себя, прогиб, легкий прогиб назад и удерживаем положение. Раз, живот втягиваем, 2, три, 4. еще четыре. 3, 2, раскрываем позвоночник, грудную клетку, тянем заднюю поверхность ноги. На выдох переносим вес тела назад, руки вперед, удерживаем положение, раз, держим 2, 3, 4, еще 4, 3, 2, 1. И снова делаем вдох, перекатываемся, вес тела вперед на левую ногу, живот втягиваем, в себя стоим, раз, стоим, два, дышим, 3, 4, еще 4. 2 1 и снова переносим вес тела назад руки вперед стопа на себя удерживаем раз держим 2 3 4 4 3 2 1 руки вниз поднимаемся и разворот на другую ногу то же самое левая пятка прижата к полу делая вдох сгибаем правую ногу переносим вес тела ногу согнули правую ногу Вес тела вперед, прогиб, живот втянули, стоим, раз, стоим, два, три, четыре, еще стоим, четыре, три, два, один, хорошо, вес тела назад, ногу согнули, правая стопой на себя, руки вперед, удерживаем положение, раз, стоим, два, три, четыре, четыре, ниже, три, два, один, руки опускаем вниз, разворачиваемся лицом, делаем глубокий вдох, Набираем полную грудную клетку. Выдох. И еще раз вдох. Потянулись вверх. Ноги чуть шире и опускаемся вниз. Руки перед собой внизу. Хорошо. Выравнивая левую ногу, поднимаемся. Рука. Потолок. На выдох опускаемся. В другую сторону. Вдох. И опускаемся. Выдох. Разворачиваем корпус. Вдох. Вниз выдох и еще вдох. Вниз выдох, снова левая рука вдох. Разворот выдох и еще вдох. Разворот выдох округленной спиной. Поднимаемся вверх. Для следующего упражнения разворачиваемся боком, делаем глубокий вдох, спина прямая, ноги вместе, на выдох скользим руками по задней поверхности ног с прогибом, опускаемся вниз, хорошо, прижимаемся к ногам, пружиним 4, 3, 2, 1, расслабились и медленно округленной спиной поднимаемся вверх, постепенно выравниваемся, снова делаем глубокий вдох и на выдох с прямой спиной. Хорошо, опускаемся вниз. 4, 3, 2, 1. И снова округленной спиной. Медленно поднимаемся вверх. За последним разом делаем глубокий-глубокий вдох и на выдох. Опускаемся, прижимаемся животом к грудью. Хорошо, пружина вниз, вниз вниз, ставим руки перед собой проходим руками вперед, идем до тех пор пока можете удерживать пятки прижатыми к полу, на вдох поднимаемся на высокие полупальцы на выдох поставили одну пятку вдох, вторая пятка выдох, снова вдох пятка выдох, вдох выдох, хорошо опускаем две пятки на вдох, подъем вверх, снова выдох, вдох еще выдох Вдох. Хорошо. Ставим ноги чуть шире. Проходим руками вперед. Опускаем таз чуть ниже, чем плечи. Делаем вдох. И на выдох рукой дотягиваемся до одной стопы. Снова вдох. И на выдох до второй стопы. Снова вдох. Выдох. И еще вдох. Выдох, хорошо, на вдох Опускаем таз на пол Делаем глубокий-глубокий вдох Живот втянули, голову закидываем слегка назад Раскрываем позвоночник изнутри И на выдох Отталкиваем копчик назад Пятки поставили на пол Снова делаем глубокий-глубокий вдох Набираем полную грудную клетку Живот втягиваем в себя На выдох Отталкиваем копчик назад и снова делаем глубокий-глубокий вдох. Живот, тянули голову слегка назад. И на выдох отталкиваем копчик. Хорошо. Опускаем таз чуть ниже, чем плечи. Делая глубокий вдох, разворачиваемся в одну сторону. И возвращаем руку, выдох. То же самое в другую сторону. Набираем полную грудную клетку, вдох. И разворачиваемся, выдох. На выдох. Угибая колени, отталкиваем копчик назад, тянемся как можно больше, копчиком назад удерживаем, раз, дышим, два, три, четыре, еще четыре, три, два, один, выравнивая ноги, возвращаем корпус в исходное положение, и еще один подход, набираем полную грудную клетку, вдох, вниз, выдох, и снова вдох, вниз, выдох, и снова отталкивая копчик, удерживаем положение, раз, Держим. 2, три, 4, 4, три, два, один. Возвращаемся в исходное положение. Подходим руками, делаем наклоны вниз, вниз, вниз. Расслабились и медленно округленной спиной поднимаемся вверх. Постепенно выравниваем спину и последний поднимаем. Голову. На сегодня занятие окончено. Всем спасибо, кто был со мной. Ставим лайки, подписываемся на мой канал, нажимаем на колокольчик, чтобы первыми видеть новое видео. Всем пока!